Восстановить рабочие параметры и продлить ресурс гидроусилителя руля по силам техническому составу ГУР. Основное воздействие состав оказывает на масляный насос. Восстанавливается поверхность, оптимизируются зазоры, а значит нормализуется давление масла в системе. В итоге становится легче вращать рулевое колесо, начинают правильно работать перепускные клапаны, в результате чего снижаются шумы и вибрации полтора-два раза продлевается срок работы агрегата. Состав ГУР совместим с любыми типами жидкостей для гидроусилителя и не влияет на состояние деталей из композиционных материалов, керамики и резины. Подробности о порядке использования состава ГУР можно узнать на сайте и в инструкции по применению, которая есть в каждой упаковке.